5 июля, в 11 часов 30 минут, в прессу поступили сообщения о смерти Владимира Меньшова. Спустя два часа, Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», в которую входил режиссер, заявляет, на грядущих выборах в Госдуму на место артиста никого ставить не будут. Замены ему нет. Ни в искусстве, ни в наших партийных рядах, отрезал политик. Ему действительно нет равных, Владимир Меньшов был человеком уникального сплава. Он был не просто талантливым, а одаренным чем-то неосязаемым, лучисто-светлым, и вечным. Подобрать слово для этой черты режиссера сложно, но можно уловить ее в фильмах, которые он снял. Это что-то еле различимое в улыбке Василия в ленте «Любовь и голуби», что-то теплое и едва заметное в глазах Гоши, он же Голга, он же Жора, в картине «Москва слезам не верит». Необыкновенный, страстный, темпераментный, неравнодушный, художник, режиссер, актер, все в нем сочеталось – вспоминает друга гендиректор киноконцерна асфильм Карен Шахназаров. Меньшов действительно удивительным образом сочетал в себе крепкие устои и вечный внутренний поиск. Не секрет, что актер придерживался социалистических взглядов и верил, что в России капитализм скоро изживет себя. В социализм он, в отличие от Бога, верил крепко. Актер считал религию одной из форм организации общества, которую оно давно уже перешагнуло. Даже поездка на святую землю не пробудила в нем никаких чувств, Владимир Валентинович отметил, что никакого трепета не ощутил. «Я человек неверующий, не, не крещенный. У меня свои отношения с высшим разумом, но они не сводятся к мыслям о загробной жизни и прочей очевидной чепухе», — говорил он. Меньшов не отрицал, что есть что-то необыкновенное в мироздании и в том, как точно работают механизмы природы. Как раз о них режиссеру, по его признанию, узнавать было интереснее, чем читать Библию. Это мнение мэтр высказал в интервью 2014 года, — а спустя три года признался, что крестился. Владимир Валентинович рассказал, что на приобщение к православной церкви решился вместе с супругой, Верой Алентовой. Духовную жизнь они решили начать, войдя в храм, взявшись за руки. Актриса уже давно уговаривала супруга на этот шаг, ведь женаты они были уже более полувека. При этом, в роду Алентовой были священнослужители, поэтому для нее венчание было важным событием. А как тут венчаться, когда муж не крещен? бывают чудеса меньшов познакомился с человеком который его уговорил и тот ему поверил нам с юлей нет а ему поверил и покрестился а после этого наш большой друг сказал что нужно венчаться и мы обвенчались рассказала вера владимир валентинович имя таинственного наставника тоже не раскрыл заметил только что это очень серьезный человек в православной церкви очень серьезный священник как быть с новым статусом крещенного меньшов еще не знал не успел свыкнуться Говорил, что слово «чудо» пока что не использует как религиозный термин, изучает и привыкает.